Вам сайт. Меньшко Ксения, даже, так Заходите в раздел библиотек. Там разделы магические ключи Буки". и дальше список. Больше тысячи тому. Пожалуйста, по греческим бокам отдельная подборка, по римлянам отдельная подборка, по славянам, по скандинавам, по шумерам отдельная подборка. А вот это, к сожалению, друзья мои. И есть тот естественный отбор, который вы должны пройти сами, без поиска, не будет зачтено, если я разжую, вам в рот положу, поверьте, ценность такого глотания будет сведена до минимума. И эта информация, поверьте, ценнейшая информация в этом мире в вашем сознании будет абсолютно обнудена. А значит, и в моем сознании она будет обнудена тоже, а я этого не допущу. Максимально упростить процесс, я вам упростила, я туда положила только ту литературу, в которой есть магические ключи, а пустую, звонящую там Бог знает о чем, только не о магии, я туда никогда не положу. То есть однозначно читая книги в моей библиотеке, вы что-нибудь обязательно донайдете. Но подчеркивать вам конкретно, я, к сожалению, права не имею. А вот когда найдете, тогда... А тогда количество перерастет в качество читая миф о каком-то определенном боге, вы не сможете не пропустить это состояние, что вы читаете о самом себе. А я постаралась сделать подборку максимальную во всех божествах, которые есть. Но в большей степени я являюсь специалистом по скандинавской мифологии, соответственно, по скандинавским богам. Когда мы с вами будем изучать руны, на следующем этапе после руны у нас как раз будут там боги и умение составлять формулы на их канале. Конечно, про богов расскажу много очень много про скандинавских богов вот. возможно чуть чуть позже там будет отдельный курс лекций по пантеону но это чуть позже у меня пока к сожалению только идет минская экспериментальная группа в которой я эти знания даю и у меня нет разрешения от моих кураторов чтобы я эту информацию давала на большое объем людей видимо время еще не пришло вот. Но я так понимаю, что скоро будет. Ну, то есть если наш эксперимент удастся с меньчайным, да, и если скажем, сильные миры всего увидят, что подобного рода информацию давать можно и в такой форме, то тогда она будет дана уже и всем остальным.